Приветствую всех из Финляндии. Хочу показать вам террасу. Может ветерок чуть-чуть будет мешать, но смысл не в этом. В телеграм-канале я уже это все показывал, так что подписывайтесь, кто не подписан. Смотрите, вот она парящая ступень. Как она делается? Она висит, по сути. Вот эта доска. Эта часть от сих до края должно быть примерно около... Там варьируется где-то примерно 100-120 сантиметров. Ну, чем больше сделаете, тем лучше. Висит она на подвесах. Подвесы прибиваются из той же 150 доски. Две штуки. Но можно взять и террасовую доску. Мы иногда там смотрим, как по остаткам и так далее. Бывает на террасовые. Но на террасовые мы вешаем уже тогда с двух сторон ставим. И с одной стороны, и со второй стороны прибиваем. Но здесь используем здесь. 31 на90 горячий цинк 5 штук в одно крепление грубо говоря в эту 5 и в эту 5 заходит соответственно здесь 5 здесь 5 каждый гость это около 80 килограмм держит нагрузку считайте сами здесь терраса значит фундаменты у нас всегда стоят по наружке бетонные то есть нет у нас снаружи пенопласта поэтому фиксируется просто напрямую анкерные. Болты, вот их видно, они идут, скажем так, это специально, это не простые, которые там, горячего цинка, холодного цинка, а это специально для импрегнированной доски, потому что для террасовых каркасов и так далее, все, что на улице, потому что, видите, да, соответственно, будет осадки сюда попадать, только лишь импрегнированная доска, зеленая, либо коричневая, если вопрос там задавали, там бывают ли светлые какие-то материалы, нет, в основном это зеленая, самая дешевая, простая и вторая чуть дороже коричневая ну у нас доска будет коричневая, каркасы всегда приходят в такой вариации хотя в наличии можно и приобрести и каркас коричневый, но суть это не меняет, со временем она цвет потеряет и поэтому каждые пару лет нужно будет все равно проходиться еще покрывать и цвет обновлять и так далее, поэтому переживать что-то сильно не стоит это все сосна это не елка а вот потом импрегнацию уходит сосна размеры там э, уже вот как раз если сравнивать у нас каркасы идут для стоек 42 на э, там 98 то здесь уже такие 48 на 98 48 на 148 ну и пошло вот в, так, в такой градации значит середина опирается на спаренные двухсотки, это 200 на 48, две штуки, которые опираются на плиточки, под которые ставим подкладочки. Видите, здесь просто вариант такой маленький, поэтому можно ставить вот эти по две штуки с той стороны, а эти лучше ставить выше. У нас просто здесь с материалом мы уже в обрез идем и все обрезочки выбираем. Что касаемо грунта, да, вот так, просто, просто так не положите. Здесь весь грунт заменен. То есть сначала всю плодородную там глину и так далее все убрали, ну не то, что все-все, а определенный слой убрали постелили геотекстиль на него опять насыпали уже грунт щебень там ну такой более крупный с отсевом перемешку он нечищенный где дренажи идут там щебенка мытая идет вот, нормальная затем протрамбована, сверху уложен пенопласт сотка затем опять насыпан щебень поэтому здесь Пучение грунта не будет, и это просто плиточка выполняет как опорную, ну, скажем, функцию. Также она сделана с этой стороны. Вот, видите, и здесь где-то через две проходит, э, скажем, два, э, две пропускаем, на третью поставили. Здесь мы то же самое, сразу уже прибиваем ну, вот эту доску, упираем э, в нужный нам уровень и прибиваем здесь. К ней же привязана и ступень, и потом здесь уже четко подпираем под, под саму по себе лобовую доску. Крайняя доска, вот эта, она у нас двухсотая. Прибивается также по 5 гвоздей в каждый торец. То есть на каждую досочку идет 5 креплений. Поэтому, по большому счету, задняя стенка просто там прибивается. по вот, два гвоздя. Один с одной стороны, другой с другой стороны. Но это все, если умножить на количество, их здесь большое количество получится. Плюс это все скрутится еще террасовыми шурупами. Поэтому э, переживать за что-то, что здесь может оторваться, это бессмысленно. Но единственное, гвозди, конечно, уже нельзя брать просто, которые ржавеют. И это не те доски, которые... Ну, скажем так, просто покрашены. И они все-таки загоняются в вакуумную камеру и уже там импрегнируются. По большому счету, вот, вся такая идея. Если нужно будет две ступени, то подвешивать еще можно дальше. Но тогда все равно приходится, мы эти уже ставим длиннее изначально, эти там по 30, а поставили бы по 45. И уже нижняя доска, она пошла бы еще как, отсюда же, грубо говоря, еще длиннее был бы выход. Но это такой большой перерасход материала. По сути, в основном, в стандартном варианте у нас одна ступень. И этого более чем предостаточно. Ступени раньше делали по три доски под тридцатку. Теперь делаем под четыре доски сороковку. Вот, в принципе, такая вот идея как это получается. Можете увидеть спокойненько и сделать себе то же самое. Я не знаю, почему, но вот как-то мне американский, российский вариант, эстетический, почему-то, вот, ну, не знаю, не нравится очень сильно, когда э, заходишь, и здесь отверстие то есть, ну, не закрываете. Не знаю почему, но, скажем так, вот видно все, что там происходит. В Швеции тоже работал. Там тоже такие варианты были ступеней в некоторых местах. И из-за того, что солнце попадает, а там грунт, допустим, не убран, то там вот как раз-таки ну, трава может прорастать. Плюс эстетически это вот, ну, не очень-то красиво. На самом деле, когда ступень, ну и простая площадка, то делается всегда поперек доски с чем то связано с тем что когда заходишь ты не видишь эти все полосы вдоль и не видишь что внизу под террасой то есть особо смотреть не нужно туда вот а когда открыто ты идешь и видишь ну что там все равно будет мусор какой-то песок сыпаться еще что-то со временем а кто там будет лазить что-то чистить да никто ничего не будет поэтому я бы сказал что ну, не знаю для меня эстетичнее так, но это все дело вкуса, скажем так. Вот и все, на этом хочу попрощаться. Еще раз говорю, подписывайтесь на телеграм-канал, там все быстрее происходит, чем здесь. На этом все, всем пока, до новых встреч.